Лояльность и верность – это единственная вещь, на которой вы можете что-то построить. Определить ее можно, только присмотревшись к человеку, побольше пообщаться, раскрыть этого человека. Если вы подбираете себе напарника, присмотритесь к нему глубже. И прислушивайтесь к интуиции. Если вы видите, что парень нестабилен, он везде, он повсюду, то держитесь от таких людей подальше. Это не лучшие союзники. Знаете, как говорят в браке, да, и в горести, и в радости? Это и есть верность. Это то, на чем можно построить долгосрочный союз. Иначе вы столкнетесь с тем, что вас каждый раз будут предавать. Вы вкладываете в человека душу, энергию, силы, время, опыт. И каждый раз вам придется делать это с самого начала. Снова искать надежных людей – это потеря времени, Время уходит. Мой вам совет. Находите стабильных. Выбирайте именно таких, которые аккуратны в оценке самих себя. Которые говорят, да, я делаю все возможное. Ну, конечно, не лучше, чем другие, но я стараюсь. И я понимаю, что нужно еще на чем-то работать, и я стремлюсь, чтобы делать это лучше. Искажение — это когда человек думает, что он самый лучший, что он идеален, что он незаменимый, что он пуп земли. Или наоборот, когда люди думают, что они ужасны во всем. Вам нужны люди, которые уже понимают. Да, я потратил много времени зря. Я был неправ. Да, я сделал не то, что я должен был. Но все, пора. Пора двигаться. Время меняться. Давай, погнали. Это именно те люди, с которыми стоит быть вместе. Достаточно оптимистичны, чтобы двигаться вперед. Или те, которые достаточно строгие к себе. Или даже средние, которые не слишком оптимистичные, но такие. Средние, нормальные. Ничего в этом плохого нет. Это те люди, которые нужны вам в команду. Это именно те люди, с которыми строится прочный, долгосрочный союз. Всем удачи.